Короче говоря, тренажерка. При поддержке группы Вайн Видео. Пришла весна, прилетели птицы. Из-под снега показались цветы, а из-под моей футболки жирные бока. Поэтому сегодня я собиралась в зал. Взяла рюкзак, полотенце, сменную обувь, футболку для занятий, футболку для селфи в зале, потому что она ярче, и водичку. Подумала, что самой мне будет скучно. Сагитировала друзей. Сказала, что они жирные и стрёмные, и им по-любому нужно в зал. Это сработало. Добрались до зала, познакомились с тренером. У этой девушки было какое-то знакомое лицо. А еще ее тоже звали Настя. Она мне сразу понравилась. Да и всем остальным тоже. Настя спросила, какие у нас цели. Макс сказал, что все просто. Ему нужно за один месяц стать самым сексуальным на одесских пляжах. У Миши и Шурика была та же цель. Настя посмотрела на этих Аполлонов, потом глянула на меня, и мы одновременно засмеялись. Я объяснила парням, что Настя не пластический хирург, а тренер. Настя повела меня разминаться на беговую дорожку. За нами пошли и парни. Макс начал травить свои байки о том, как в школе занимался легкой атлетикой. Эта речь могла бы затянуться, если бы он не упал с беговой дорожки. Настя начала понимать, что это за ребята, поэтому принесла подписать какой-то договор, чтобы снять с себя ответственность. Для нашей компании это был не первый случай так что никто не удивился мы пошли качать пресс настя меня не щадила а еще запретила есть шоколад и жрать на ночь тоже нельзя вот это было как ножом в спину через какое-то время настя сказала чтобы мы делали присед. добавила что пойдет покажет как правильно пацаны говорили что знают как это делается но она настояла она начала приседать у пацанов пооткрывались рты у макса даже не было такой реакции когда в его доме открыли шаурму. она спросила все ли нам понятно ваня с максом нервно кивали головой а миша попросил повторить якобы он что-то не понял пацаны с уверенным лицом его поддержали я подошла к Мише и легко намекнула, что он делает что-то не так. Миша меня понял, и мы стали смотреть за парнями, как они хотят доказать Насте, кто из них круче. Макс показывал, что он может поднимать большие веса, а Ваня говорил, что самое главное не вес, а техника. Короче, оправдывался как мог. Тут заиграла песня из фильма Роки. Парни поняли, что вот с такой мотивацией они будут как под стероидами. Они качали бицепс, трицепс, грудь, спину, ноги, икры, плечи. Песня закончилась. Парни были вымотаны не на шутку. У Макса с Ваней даже темнело в глазах. Макс говорил, что мышцы растут на последних разах, и в принципе он был но подошла настя и сказала что это был последний раз когда она нас увидела в зале сначала мы не поняли потому что парни забыли что это была их первая тренировка на следующее утро макс не мог поднять даже кусочек пиццы шурик сказал что в зал больше не ногой короче говоря тренажерка если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить ваши пальцы вверх и подписываться на наш канал, а также переходить на канал Насти. Ребята, если вы хотите увидеть бэкстейдж, как мы это снимали, приходите ко мне на YouTube канал Эдваблог, ссылка в описании под этим видео. И да. вот здесь на экране еще будет что И где-нибудь еще мы ее вставим. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Мы вас любим, пока.